Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на War Simulator. А, кто не знал, это довольно новый симулятор. Он вышел буквально вот неделю назад, максимум. Вот, и уже довольно стал популярным. Вот. суть этой игры получается. Сейчас вам покажу. Вы получается заходите и вам нужно получается убивать вот этих вот NPC, которые бегут, вот допустим, на вас. Вот берете, допустим, там оружие, стреляете в них. Вот, видели, я попал, 42 дамага нанес, и мне еще за, за это дали деньги. И также можно, получается, с меча. Вот, допустим, подбежать вплотную. Вот, я вплотную подбежал, нанес 20 дамага, и также получил за это деньги. Так, ну, смотрите, э, скрипт, который я вам сейчас покажу, он увеличивает, получается, вместимость патронов. Смотрите, у меня сейчас э, максимум помещается 5 патронов. Давайте я перезаряжусь. Вот, как видите, 5 патронов. И стреляю, стреляю сейчас по-обычному. Вот. Так, давайте теперь активируем скрипт. Будем активировать через 3 эксплойт. Ссылочка будет в описании. А, значит, нажимаем вот на этот шприц. Инжектимся. Тут работает автоинжект, кто не знал. Так, все, ждем. Все, 3 эксплойт, вот здесь появилось окошко. Значит, мы заинжектились. Отлично. И вставляем сюда скрипт, тоже будет в описании, и нажимаем Excode. Так, все готово, скрипт активировался, и берем теперь оружие. И, как видите, у меня вместимость стала намного больше. Теперь вместо 5 вместимости у меня получается 100. То есть это вообще чётенько. И также получается у меня повысилась скорость стрельбы. Вот, если вы запомнили, как я изначально стрелял, и теперь смотрите, как я могу стрелять. Просто получается типа как из минигана. Полю. Так что чит очень крутой. Можете пользоваться. Вот, все, попал. Первый раз промахнулся. Но ничего страшного. Так, вот, давай, давайте, допустим, вот он бежит, NPC. Оп. И все. И они, кстати, очень быстро умирают. Потому что получается, мы стреляем по примерно со скоростью, как стреляет миниган. Я думаю. Ну, конечно, тут миниган еще не видел. Может быть, он тут есть, может быть, нет. Но, в принципе, как миниган, я думаю, стреляет очень быстро. Как видите, сразу получается за несколько секунд вылетает около 10 патронов, если не ошибаюсь. Вот. Ну, в принципе, как видите, чит рабочий. все работает. Можете пользоваться. А на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Айзбан. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи и пока. Опять у меня